Дам прикольный текст. Пластик оригинал. С той стороны пластик красили. он оригинальный хотя бы не китайский. Нет, он оригинальный. Прежде хозяин заказывал его из Америки. Мотоцикл? Нет, пластик. А, Надо видно, докрашено, видно его. Да. Он же на бок пал, тогда машина его подрезала. Угу. Был давно, сейчас Можно ключ попросить? Да. Спасибо. У вас по запчастям никого нет, там выхода какого-нибудь. На оригинальные я сам таскаю. У меня вот видите, бак там лежит от cb На CB40 бака у меня нету, у меня там что-то маеки к задней, там такое дело. Кошенело и баку не можно найти. Заказал у одного парня через интернет. Вконтакте. И он а, Не удивлен. Да. Это нормально. Извини. Оказывается, да. Так, резина подспущена, да, специально. Или не специально, да, да подспущена. Хорошо. Будут ну, три на нем не ездили. А. В, том, в том году я уже езжал два раза. А за э, есть у него? Один раз. Нет. Нету бока да? а. вот пока Понял. как бы туда пробраться там куча велосипедов лежит да, давайте я вот сейчас а, да я думаю я залезу я просто думаю Давай как бы... тогда уберу. не не не, не мешает. мне ноги вроде длина ног хватает чтобы туда залезть вот такие дела есть да? отбитая крышка надо будет ее поменять видимо молоточком стучали там да, вот да, да, пытались... Они сами... пытались скрыть ее до да. падения налево да налево было а не было а, пластик то что красили и не подвесили наклейку да Наклейку не стали. А, конечно, нет там. Нет. А тут нет, еще коцаны. Не доделали, что ли. Или что это вот этот вот кусок. Вставили чего-то кусок. Видимо, то, что удар был, и не стали доделывать. Как было, так и сделали. Но скорость не влияет, понятное дело. На внешний вид. Все идеальный мотоцикл. Нет. Идеальный мотоцикл в салоне. А я об этом всем говорю. Хотите новый идеальный мотоцикл, идите в салон. Так, зеркало, оригинал. Да, оригинал, зеркало. Сейчас фарик-то подберусь, АБС, так радиатор не вижу, да, нормальный радиатор, не подзамятый. А? АБС работает, да, да, я понял, на нем катались? Я катался, да, и как? Ну он тяжеловат, Но для города понятно, и мощный, слишком, ну паровоз разгоняется ездить приятно, Да. видишь на 5, на 6, нога Просто да, открывается и все. да, он не как оригинал. Какой-то стоит. Он три года на этом стоял, три. три года у него стоит. Вот такая вот пайка здесь, да? Сварка. Где? Сварка. Укрепление стекла подъема. Вот кранштейн стекла. А сколько он ценник, не помните? Напомните, пожалуйста, чуть не помню. С сняли, да? Или есть в комплекте? Нет. Нету с лазера. с лазера. вот они. То есть стоит бездельничает, да, мотоцикл? Ну да, он без толпу стоит. Он хотел туда, в Мордовию, его отогнать. Ага. Вот. Угу, 310, ага. Я много мотоциклов пересмяю, поэтому лучше уточнить, чем вспоминать. Могу вспомнить неверно верно. Так, 8,51, 20 соток. 20 соток. Такие 8,51. 5,81. 8,51. Идиот. 4,82. Нет, 4,28. Че? Между ногами смотрю. 4,28 из 5, 4,30 ну, да. непонятно, там слайдер есть, под слайдер крепление, а тут его нет Видимо, снесли и сняли его оба То есть это не заводская, да? Это нет, это нет, это не немецкая фирма А, нет, это не она, ну не важно Это не заводская, здесь слайдер торчит такой большой угу. А сколько у него пробег, 1070? Ну там написано 47700 можно, да? Я не, не против? Завести не 47. получится. Не заведется. Почему? А, а потому что аккумулятор. А я вам могу прикурить его. Если прикурите, заводите. Значит он как-то будет енько за этот. Крутит. А, я не Вы пробовали, да? В теплую погоду не получилось. А что ж такое? Нет, не что у меня как бы не получается. Я уже какой мотоцикл смотрю и не заводится. Именно фыжиры. Когда смотрел буквально несколько дней назад тоже человеку такой же мотоцикл, мы тоже его прикуривали моим прикурилкой, он ну, не заводится. Не заводился? но заведется прикуривать. Ну, не знаю даже. Да, да, сейчас. Это не надо. Ну, чтобы я уже uh -huh. дежурили. А, так не начинай нормально все было а бензином есть бензин полный бак давайте, давайте еще раз, раз. холодно тебе что ли? Вот это прикольно как мы тут мотоцикл что-то не смогли завести он вообще трещал постоянно видимо у него аккумулятор уже совсем умер потому что он видимо на себя зам... зам... да. замыкал на себя наверное Что такое? Потому что отключать его. Она все, все равно моргает и работает, она прикурила и все. Дымок прям. Можно сюда проникнул, поднять. Да. Ага, я тут хрен все увижу, да? Смотрим. Так, смотрим тогда. 20.20. 20, так, первый второй включились. А у него 2,5 литра работают. Два с половиной цилиндра работает Не, сейчас он ну, на два с половиной У него ну, первые два цилиндра холодные Ермит, а -а -а. ну, знаете, есть трои это. Ну сейчас прогреется, посмотрим <звы> Ну первый, да, первый, а нет, пошел Сменился, да? Да, пошли нормально. Но ну, завеса, конечно, пипец. Нет, тогда я а попробовать отключить, да, отпустить? Все. Все, теперь хорошо. Сейчас он нагреется, попробуем, посмотрим. Сейчас пока зарядку проверим. Зарядка отличная Да ладно тебе Не хочет. Он. Сейчас поработаю, продверить. Как давно он стоит? Ну вот в середине лета катался он последний раз. Привез а -а -а. поставил и все. Ну просто мне кажется, у него масло уходит через маслосъемные колпачки. Масло все прям воняет. Масло прям воняет. что а? как что то в одной паре. Этого куска пластика нету да внутреннего. Нету. Вот все что есть вот как есть да. да? Ну, вроде да. Уже, Уже вроде так. Сейчас видимо свет еще просрались. Ну, конечно, вот сейчас нормально. Сейчас все прям мурлычит, мурмур, -мур. мурлы, мурлы. Сейчас хорошо работает. Сейчас муркает хорошо прям. А документ у вас далеко, у вас стс ТСК пока, да? А ТСК тоже есть? Я просто хотел номер двигателя сверить. Хозяевов там не помните? Не помню Это карбоном обтянутый, да? Ну да, пленка Ну тут тепленький такой Так, а с той стороны можно, да, залезу еще раз? Давайте я Вы про вашего зеленого красавца? Это да? Это мой, да. Не продается? Нет, я его купил. Что денег? 280. Нормально. Нормально. Вы идеали просто. Нормально. С кофрами совсем. А, еще и с кофрами. Да. 15-й, да, год? 13 Ну-то. А, ну первый, первый, который выставил. конец года считается 13 модель оттуда я, тут, я это видимо масло подтекает из-под крышки да вот это вот из под крышки да. вот эти подтеки которые здесь есть это видимо вот отсюда дует ветром, да, наверное вот крышку скрывали я правильно понимаю что он здесь до весны не уедет отсюда вот этот. Ну как бы откапывать же надо будет. Ну, например, если мы захотим его забрать. Я думаю, там. Подсени какой-то можно с хозяином, да? Созваниваться да, решать. Я понял. Я понял. Ну, в принципе, что? Вопросов как бы нет. Переговорим еще пару раз. сейчас подвеску проверять но это глупо здесь как вообще пол кривой весь не выставишь его никуда ничего попрыгать пока на в разве что сейчас так попробую сделать конечно, но мне кажется, так, как я, сказать, я, да. я его могу вот так вот поставить будет тут как бы по хорошему что такое? Там мешает что как бы по-хорошему вывешивать на акутарной подножке. смотри. Ага. Масло билку поменять надо по-хорошему. Он не менял. Нет, смотри, у нас жесткая такая, она в конце. Либо мне кажется, такой тяжелый мотоцикл, его надо каждый год обслуживать. Ну да, а, у него еще билки. Подшипник. Да, подшипник еще хочет тоже. Шучит, да? да, он подхрустывает, здесь рулевой подшипник. Так, и у них задний обычно прогрессия. Попросили прям обратить на него. Да. Видите, да? Вот здесь вот. Он плавно поднимается вот здесь? Ага, ну здесь тоже он поднимается. А здесь потом... Он потом поднимается. Нет, не Как будто там масса в банах нет. Видите, она штучит. А, да. Она штучит. Вот как-то так. Честно, не ожидал. Я думал, что будет. Сейчас посмотрим, что там внутри. Задний, походу, вытек, видишь, его обслуживать, Вскрывать надо, смотреть, что с ним. Вот это печально. Я человеку, конечно, сообщу. Там, может быть, он попробует, либо я, может быть, пообщаюсь с продавцом. Может быть, там ценник скинет на все это обслуживание, потому что, ну, как бы, он... мальчик не маленький, еще девушка у него, ну, как бы, ездит далеко, на дальняк. Ага. с такой подвеской ну, тогда, конечно, он, вообще вот хотел себе... он вообще хотел себе с кофрами взять сразу и что-то на этот решил обратить внимание ладно Стеку будем это ходит, Да так? это мы в курсе да тоже вот. все на всех выжирах так ладно все туда выключаюсь по просьбам телезрителей проверяем прогрессию держите ее, да упираем палку вот ее стучок Короче, есть. В люфте с короче, вилку заднюю перебирать. Не вилку, это замарт. С прогрессией. И переднюю. У нас диагностический режим. видит три ошибки. Так, 14. Это неверный сигнал с датчика абсолютного давления. 22. Это у нас неисправность датчика температуры во впуске. Это, видимо, сейчас он бы этому и тупил. И 30. Зафиксирован срабатывание датчика падения. Мотоцикл падал. Понял. Сейчас попробуем скинуть ошибки. Так, ошибки сбросил. Сейчас попробуем пробить по полной системе его. Наоборот, клавиши стоит почему-то. 15, 100, есть. А нет, здесь нормальный свет, спасибо. Вот температура охлаждающей жидкости 0,6. 0,6, 78. А, так, следующий 0,7. Это у нас датчик скорости показатель. Датчик скорости, это нейтралка. Так, дальше следующая это лапка. Это мотоцикл, то что датчик уровня так на 9 это напряжение бензобаки тестируется напряжение 11 6 есть следующий параметр. Так, 0, 20 20 20 боковая подножка этому под... ну, не обязательно 21 это у нас датчик нейтрали датчик нейтрали 20 так 30 катушка на первом цилиндре 2. 3, 4, 5, следующий. Это, короче, тестируются все катушки. Форсунки не будем сейчас проверять. Так, клапан. Так, где 48 клапан. 48 клапан. Здесь работает. 5. Силовой рели инжектора 50. 50, есть, 51, вентилятор, работает, 52, тестирование мотора сервопривода, это самое интересное, а, что это такое, а, головной свет, вот, сервопривод 53, а его здесь нету, сервопривода, тестирование, 60, это ошибка работы коммутатора, отображается по очередной 0 ошибок, мы их сбросили, 61 это аж так записаны в память код ошибки, их тоже 0. 62 стирания, 70 отображает 70 это такая программа не показывает. От 0 до 220 255. Так, ну что, попробуем завести, наверное. Не хочет, да? не хватает. Я думал заведется. Николь. Ладно. В принципе, все, черт есть.